Би Сергей Дем Кирадуе Аминь Ми Мини Гункин Би Четвертый класс посии если это день Смир уйдет Покровскийла родняла и те то он би деревы ты Ну Аминь Ми Ачи Нори Мин Мин Мини Ду Дуду Тарман мурин. Би Четвертый класс по тексик Нам Гуннаван Ори. Таламин, ямин, ми. Афин, ори. Убери. нюнмер. Кохостал, дянал. Молба, дянал. Делянаду. И биени, дуги, Они, они, букаль, минду картие. Биетка, ну, дьяна, тарбугала и а не были. Они не были. Они не не были. Они не не были. Я не могу взять телефон, только письмо. Рапорт на И чего я взял? Или Адамада? И чего я взял? И чего я взял? Я взял? Я взял. Я взял. Я взял. Я Видамом, доким билет по я получил лауро. Я А чем сара лауро двое? Был гунчинг Он а мукучун, а там тика Аминду, а таду диспетчер гунипкил. Автобусы в а кемыры. Биду манг нам онкаби тала. Унктуль байэль гунипкил. Урукуль речной портла. Таду вручу сбирали. Бигунчунг нам горо. Карчиньи тангинг нам. Атанисто карчиньи. Эду а тагетчам. Байэль дукангунг нам. Вокзал дал бы в Келькатаре, в Байлгоне в Келькатапке, бкил, Бигунчук на Миляка, Бигурджок, на Алявсе, Винаведу Вадяра. А там исто роднял такие. Иланд часто автобус по буре. Биту Адяйным, Минду билет по буре, битыгам, амамтала. Роднял такие. А мы чечень нам, но он а тара Иду нортен, нортен уручал унту в поселок ля. Бигунченгамонка би ищам, джуванечепка не пкел. Би джуватенечем, ехудика джуватен, совсем сагды. Че эры, джуа че нор нитенече бери, унту джуватен нор нит. Нортен гуне пкел. Нортен джуватен ремонтажер, нортен еду пока времен не беден. Согду, Согду в Дукармом. Он иштатал на гостинице в Ангум, на Артингуне торба, торба карти. Тама Донада гостиница Дубиес. Би карти не тоним, ангатиста. Нордуртингунинг нам. Би иду одначек там остадо. Ты мне биралю рудио. Нортингунгундип килкарна, то. Но биая одначим и это утром урум теплоход была. Тала горбты бин, грач, который на э, неледенки. То на часто бил рюргим, часто после обеда истым. А ка... мы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 Сулюм и это... Э, э, Беденным таду. Тадук му обратно урурим. Покровский ла. Дуанива, но ордутен бий. Би. Тадук это школа, надо было обратно уруду. Э, это Якутский ла, Максак, э, тетям гунитки. А, Мупки. Свидетельство о рождении Горис. Би гунни гора. Он ка А там ты мам Но он гунипки, ка укал, манный билет пага Он амариш ты каг дот в рукуль. Би Касир гунипки свидетельство о рождении и букаль. Би нандун гуннинг ням. А че дзюду я он дун гуннинг би шковала аламутлая урготим. Так надо 1 сентября но он к... говорит, ка, корчево не мог, корчево там, билет по буре, и это тетям делать пятикалки, он провожает на... меня в аэропорт таки, без самолета, тыгам, амам чульман надо было ляиста, им ноля, золотенька тала название били. Автобусы, эпкильные петрира, попутные машины, надо было и сто. ну в бюро мы этого взял такие горки на галереиним, автоли, машинного голосуемным, шаферилан, а нуки, и ларудинные бегун за латинка ларудин. Кто-как понял? Тогда, а мы, тарпакровский дуб бивим почти дюр месяца. Они мне, а а, сара, почта, почта, письмо к сего, Он истям, он бедям, а Мари вам сара. Ну бе Мари, такая вот. Али